Не оставляй ногу там. Ногу назад резчи возвращай. в сторону ногу не отводи сейчас. Всей стопой. Ногу назад рещи возвращай. Резчи возвращай назад ее.